В предыдущем выпуске мы с вами смотрели модный современный город э, Грозный. В этом же выпуске мы уехали из Грозного, но не уехали из Чечни. Мы отправились смотреть достопримечательности, которые окружают город, находятся в Чечне. Первый наш пункт назначения – это Широюрт, здесь вот, собственно говоря, я и нахожусь, это этнографический музей. Широюрт переводится как «старый город», «старое поселение». И сюда вам стоит приехать Здесь, кстати, немноголюдно Сюда вам стоит приехать, если вы хотите Почувствовать атмосферу Прошлого И как здесь жили люди Здесь можно походить, зайти В каменные домики Здесь можно увидеть Как бегают курицы и цыпляты В общем, очень и сделать какие-то такие деревенские фоточки. На казиной Ам дорога просто супер. Ребята, я, честно говоря, не ожидал. Мы сейчас получается на высоте У меня часы показывают 1825 метров в данный момент и красота вокруг невероятная, просто нереально даже в сравнении с дагестаном когда катаешься по каким-то местам то там конечно дорога разбитая много где и сюда мы въезжали в заповедную зону нас остановили пограничники они Значит, вежливость, конек Ребята, вежливость это чеченский конек Остановили пограничники Сказали, что нужно зарегистрироваться Мы зарегистрировались Не отдавали ни рубрика И при этом нам пожелали хорошего дня Сказали, куда поехать, сколько ехать Просто вообще настроение после этого идеальное Прекрасно А сейчас показываю вам вау До 6 километрах от Грозного, где мы провели две ночи на границе Веденского района Чеченской республики и Батлихского района Дагестана, на крутом склоне Андийского хребта, расположено озеро Кизиной-Ам. Предположительно, оно появилось здесь более 600 лет назад, после крупного оползня, который перегородил реку. Здесь водятся редкие виды форели и у берегов озера можно найти лодочки. Несмотря на то, что некоторые называют это озеро Антийским морем, купаются здесь немногие. Все из-за температуры воды, которая не поднимается выше 18 градусов. Мы поднялись на базу казино Ам. Здесь сразу же отель казино. Здесь есть и ресторанчики, и беседки. Здесь есть конные прогулки, пешие маршруты вокруг озера здесь можно покататься на лодочках нас застает постоянно дождь не могу сказать что врасплох не сахарные красота виды потрясающие В нескольких километрах от озера находится древнее чеченское село Хой. Название села в переводе с чеченского означает «стража» или «дозор». Даже по современным меркам село было большим в свое время. В 1867 году, согласно переписи Ичкерийского округа, в селе было 195 домов и проживало порядка 2000 человек. Люди селились в этих местах начиная с X века, а может и раньше. В 1944 все люди отсюда были депортированы. И в советское время оно стало памятником архитектуры и точкой на экскурсионном маршруте. Но позже руины древнего поселения станут прибежищем боевиков до да полной их ликвидации. До недавнего времени древние руины были никому не нужны. И было много споров о целесообразности восстановления. Но село восстановили можно сказать, в первозданном виде, восстановлены сторожевые и жилые башни, дома жителей села, мечеть. Считается, что сторожевую башню возвели здесь между X и XIV веками. Такого типа башни можно встретить в разных частях республики. Строились они так, чтобы из верхнего этажа была видна башня соседнего села. Так была выстроена целая система укреплений и башенных комплексов. Так стражи с помощью разжигания огня на верхнем этаже башни могли за несколько минут оповестить жителей всей горной части Чечни на расстоянии нескольких десятков километров о приближении врага. Сколько всего видели эти древние стены? Обратите внимание на кладку, сделанную без использования цемента. Все каменные постройки того времени были сооружены без раствора. Каждый камень сантиметр к сантиметру подтачивался. В наши дни при реставрации старых зданий применяется цемент, что не допускалось в этих краях какие-то сто лет назад. Сейчас таких мастеров каменных дел найти очень сложно. Восстановление этого места говорит нам о том, насколько тесно его история вплетена в культуру народа Чеченской Республики. Именно здесь, в горах, рождалась сила, равновесие, мужество и смысл жизни. Это не просто село, это их память, история, часть души.